Так, дорогуша, у вас что? Здравствуйте, доктор. У меня это самое, возле моей этой mm -hmm. самой тут внизу немного сбоку. Там как бы это. Это немного понимаете? Все понятно. Вам, милочка, к этологу надо. Кому? К этологу. Я тогда пошла? Идите, идите. Это немного понимаете. Да-да, все понятно. Итак. Открывайте рот. Открывает? Да-да-да, давайте, открывайте. <говорит> угу. а а хорошо. Ва. На. Пенис, вагина, вульва. Для многих людей эти слова слишком медицинские, поэтому они предпочитают называть свои половые органы губенчиками, кисками, дружками, перчиками, копилочками, тычинками, пестиками, стволами, жезлами, вратами, норками. И это довольно печально. Поэтому вот вам три причины, почему стоит знать, как и что там внизу называется. Наши родители не называли пенисы пенисами, а вульвы вульвами, потому что очень стыдились темы сексуальности. И вот этот вот стыд мы забрали с собой. Поэтому, если мы перестанем давать клички своим половым органам, то сможем избавиться от частички этого стыда, и нам станет чуть легче принимать собственное тело. Хьюстон! Хьюстон, у нас проблема! Мила! Если все мы будем знать, как и что там внизу называется, то нам будет намного проще общаться во время секса и объяснять, чего нам хочется и что именно нам нравится. Многим людям нравится, когда им стимулируют вот эту часть между анусом и входом во влагалище или яичками, но они понятия не имеют, как она называется и как сказать, чтобы им вот там вот сделали приятное. Так вот, эта часть называется промежность или, как мне больше нравится, перинеум. Общаясь с доктором, вам намного проще будет объяснить, где ваша проблема, а также вообще понять, чего вам этот доктор говорит. Добавлю от себя. Когда я только начала использовать эти слова, мне они казались прям супер странными и ненатуральными. Но прошло время, и теперь для меня нет ничего более нормального, чем слово вагина. Так что, ребята, это все просто дело привычки. В общем, ребята, на канал подписывайтесь, лайки ставьте. Йода, я мастер.